Дорогие друзья, и в мире началась волна оздоровительных процессов. Во многих государствах, уже более 10 государствах, отменили все ограничения, все, все то, что требовалось в соответствии с, с пандемией. И этот процесс нарастает. И действительно, мы идем в Новый год удивительно быстрыми темпами оздоравливаясь, оздоравливаясь от той вакханалии, которую затели против человечества. Человечество берет инициативу в свои руки, освобождаясь от власти тех, кто пытался ограничить людей, ограничить их жизнь, ограничить их права. И этот процесс нарастает. Начались, уже началась подготовка к мощнейшему судебному процессу, равному, судебным, равному судебному процессу над фашизмом. Так и называется этот процесс, который готовят юристы. Более тысячи юристов со многих стран ведущих юристов начали подготавливать процесс Нюрнберг-2 и таким образом против ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. И, этот, и это, я думаю, состоится. Но не в этом дело. Это все действительно радостные вещь, вести, но, друзья, не стоит расслабляться. Еще во многих государствах правители государств очень заинтересовались этой пандемией, активно ее продвигали, потому что благодаря ей они могли спокойно нарушать права человека и утверждать свою власть, где силы, где другими способами, но пандемия помогла им, дала им очень мощный козырь управления над людьми и нарушением прав человека. И вот это сейчас надо убрать, искоренить во всех странах, и в России в том числе. Здесь пытаются сохранить эту, этот весь процесс для того, чтобы управлять по-прежнему в прежнем режиме страной. Так жить нельзя. И народ это все больше и больше понимает, поэтому руководство страны должно кардинально изменить свою политику, ценность человека поставить в первую голову. Не государство, как машины государственные, а именно человека, его счастье, его радость, его заботы, его нужды. Вот что нужно поставить в первую очередь, а не интересы компаний, интересы свои собственные, интересы чиновников всех рангов. Поэтому, друзья, будем продолжать с вами над этим трудиться, с тем, чтобы убрать, убрать из нашей жизни все то, что мешает человеку быть счастливым. И наши советы семьи, и наша активация на, на основе, в январе, на основе святочных дней. И в дальнейшем мы каждый месяц будем проводить эти, будем продолжать проводить наши и советы семей, и в э, эту активацию каждый месяц будем утверждать свои планы, свои намерения, свои мечты, э, с тем, чтобы полностью взять э, инициативу за свою жизнь в свои руки и никому не позволить в дальнейшем больше пытаться управлять человеком, тем более таким Таким подлым способом. Поэтому, друзья, давайте, во-первых, поздравляю вас с тем, что наступает перелом, инициатива переходит к людям, а не к системе, которая пыталась управлять людьми. Это раз. Во-вторых, а продолжим. Активное развитие своей личности, активное развитие своих отношений, активное взаимодействие с близкими. То есть все то, что делает нас более гармоничными, более человечными, более счастливыми. Мы таким образом уходим от тех планов создания цифровых концлагерей и так далее. То есть, но, еще раз говорю, еще будут продолжаться попытки удержать вот это направление – эти, эти э, меры. Давайте будем не расслабляться, будем продолжать активно работать. Э, обязательно, обязательно создавайте советы семей. Э, утверждайте свои мечты, утверждайте свои планы, свои желания, которые обязательно будут реализованы на такой коллективной мощной основе. Участвуйте в советах семей, участвуйте в ежемесячной активации, которую мы будем проводить, и это все приблизит нас к решению окончательному решению наших чаяний, наших мечт чтобы человек был в центре событий, чтобы все на земле было для человека, чтобы ресурсы земли были направлены на его счастье и радость, а не на э, счастье и радость отдельных личностей, элиты этого общества. Друзья мои, есть реальная возможность перевести наш мир в, действительно в состояние гармоничного мира, в котором каждый человек ценен, в котором каждый человек Радостен, который в, каждом, в который каждый человек счастлив. И этот процесс мы будем с вами продолжать, продолжать и продолжать до тех пор, пока на земле действительно не, будет, не состоится полная, полная гармония, полное счастье для всех людей. Работы много, очень много, еще много будет помех этому, но главное мы сделали. Мы переломили ситуацию, инициатива уходит из рук тех, кто управлял миром и хотел управлять им бесконтрольно, бесправно. Это, этого уже не будет. Поздравляю вас и начинаем новый процесс утверждения нашего гармоничного мира.